Здравия вам, господа бояре! Уже прошел целый месяц после того, как я зарегистрировался в Панк Панде. Это новый мессенджер, который нам платит крипту за то, что мы им пользуемся. Получил кучу хейта о том, что обязательно мои данные сольют мошенникам, обязательно меня разведут, у меня заберут деньги и не вернут. Но я вот как-то вот не могу немножечко понять э, действия моих э, критиков и хейтеров, э, как у меня заберут деньги, если я, собственно, в эту пирамиду ничего не вкладывал. Да, это выглядит как пирамида, но в нее не надо нести деньги. Вот с одним отличием от финансовой пирамиды, там не участвует оборот денег. Как прикольно. Денег нет, а крипту начисляют на халяву. Я уже насобирал 342 фантика, я этому обстоятельству сказочно рад. Я очень дико радуюсь, мне прям полмонеты каждые полчаса капает, и я, наверное, буду очень богат. А оптимисты в англоязычных чатах по этой панк-панде утверждают, что тот человек, который пригласил 130 человек, 130 рефералов у него есть в первой линии, тот будет зарабатывать 30 долларов в час. Я походу стану каким-то криптомиллиардером, если верить таким утверждениям, потому что в первую линию за месяц я пригласил 419 человек. Я сам офигел от того, как растет эта сеть. На первом уровне у меня 419 человек. На втором, это уже без моего участия, это уже люди, других людей приглашали. 875 человек. Пошел развиваться третий уровень, 122 человека. Четвертый уровень, 55 человек. В общем, сеть прирастает на 70 на 80 человек ежедневно и на сегодняшний день уже составляет у меня моя личная сеть полторы тысячи человек мне дико нравится сама идея разработчики решили раздавать крипту это не новая идея это уже обкатанная технология уже 10 лет это все работает на криптовалютных кранах но там надо заходить постоянно что-то тыкать капчу набирать а тут все то есть ты скачал приложение, ты пользуешься, ты проводишь в нем некое время и тебе за это вроде как начисляют. Причем начисляют не только за время, но и за приглашенных друзей. Почему, собственно, у меня так много и накапало? Почему у меня такой большой баланс? Потому что я дофига народу пригласил. Вот здесь чуть выше написано, my full team, моя полная команда, 1495 человек. Я думаю, что завтра она будет уже больше полутора тысяч будет где-то 1550-1570 по-любому. Понятно, что ничего не понятно. Нужны какие-то подробности, как всю эту фигню выводить, сколько это будет действительно стоить, можно ли сейчас продать свои токены. Сейчас нельзя, скоро будет можно. Я об этом уже говорил. Я наснимал на эту тему уже кучу роликов. Они лежат на канале, будут публиковаться раз в неделю. Но для тех, кто уже подключился к моей сети, эти ролики доступны в телеграм-канале, в котором я разместил их все. И там куча инструкций о том, как, что делать, чтобы побольше нафармить. И вроде как на днях разработчики обещают накатать обновление этой панды. Собственно, мессенджер на самом деле кривовастенький, такой криволапый, пользоваться им не очень удобно, но он работает. Даже видеозвонки можно совершать, смс-ки можно писать, все как стандарт, но он хуже телеграмма. И вот они обещают накатать какую-то обнову через пару дней вроде как там, Посмотрим, посмотрим, обновим мессенджер, посмотрим, действительно ли он станет более удобоваримым, а то вот с тем продуктом, с которым они нас познакомили сейчас, ну как-то вот не тянет это на миллиардную аудиторию, как-то надо получше немножечко сделать. Ну и вывод этих монет нам обещают где-то в первом квартале 2022 года. Для тех, кто думает, что в приложении надо что-то покупать, что надо токены покупать, там даже нет такой возможности. Вы просто скачиваете, и вам начинает начисляться бонус. Все. Там нет возможности даже потратить какие-то копейки, никакие там номера карт не нужны, ничего. Есть только кнопка «Вывод». И вот я жду, когда эта кнопка вывод заработает, и мне интересно, сколько я действительно со всей этой хрени получу. Если я получу хотя бы 50 баксов за все свои непосильные труды, то мои хейтеры умоются кровавыми слезами, я так полагаю, потому что вывод все-таки будет. Но если же панда окажется каким-то скамом, то я абсолютно ничего не теряю, и мне даже не придется извиняться перед своими подписчиками, которые скачали это приложение, потому что они тоже абсолютно ничего не потеряют. Это просто рынок возможностей. Сегодня это бесплатно, завтра это будет стоить кучу денег, а может и не будет стоить, Ну какая разница, если бесплатно, мы обязательно все это берем. Спасибо большое разработчикам. Подключиться к панде и посмотреть телеграм-канал со всеми уже готовыми роликами по раннему доступу можно будет по ссылочкам в описании. Там инструкция, вот самое главное, если будете устанавливать, не перепутайте invitation код с кодом из смс. Это у всех прям болячка такая люди устанавливают приложение регистрируется номер телефона вводят прилетает смс- и на подавляющем большинстве устройств это смс встает в поле куда она должна встать встает автоматически но происходит это с задержкой секунд 5 или 7 вот я вам говорю приложение пока кривовастенько работает и люди, не дожидаясь вот эти 5 секунд, неторопливые такие, хоти, хотят скорее крипто-бонусов получить, начинают вбивать туда invitation код. И потом получается так, что бонусы до свидания, рефералочка до свидания, ну и как бы ничего не получилось. Так что не торопитесь, если будете ставить, ставьте аккуратно. Вот, пригласите кого-нибудь, потому что если вы совсем никого не пригласите, то бонусов будет настолько мало, что просто капец. Вот у меня на втором телефоне здесь, естественно, реферальный аккаунт я поставил сначала на свой второй телефон, чтобы посмотреть, действительно ли капают за это бонусы. Как-то все это работает, не работает. Можно ли звонить? Ну, чтобы подписчикам рекомендовать или не рекомендовать это приложение. Оказалось, что все работает. Так вот, на втором аккаунте у меня всего 4 реферала, а на первом 419 в первой линии и э, 1500, грубо говоря, во всей сети. И вот разница. На том аккаунте, где у меня 4 реферала, там мне накапало 3 монеты за месяц. А где 400 рефералов, там 300 монет разница в принципе очевидна хочется больше крипто-бабла хочется больше крипто-рефералов в общем даже если вы этой системой пользоваться не будете скачайте один раз там зарегистрируйтесь чтобы мне бонусы пошли и все и выкиньте удалите это приложение нафиг если потом начнется вывод денег да вы сами его скачаете а у вас уже будет аккаунт и бонусы вам начисляются даже офлайн но ну, такую фигню тоже выяснили все ссылочки в описании, в телеграм-канал нагоняйте своих рефералов, потому что люди задают вопросы, задают вопросы вам, вы перенаправляйте ко мне, мне приходится это все вручную людям объяснять. И вот, чтобы вручную не париться, я отснял несколько роликов. Все это дело в Телеграме сейчас находится. Если панду допилят в ближайшее время до нормального варимого мессенджера, где можно будет открывать какие-то каналы, огромные группы, то я все это перенесу туда. И, скорее всего, со своими подписчиками всякие личные консультации и прочие там обсуждения всего и вся буду проводить уже в этой панде. А нафига нам другой мессенджер, который нифига нам не платит. Вот, собственно, такие планы.